Добро пожаловать, ребят, на самый захватывающий этап Формулы 1 на Гран-при Монако. Собственно, данный этап всегда ставился тем, что он преподносил всякие сюрпризы, но в основном сюрпризы преподношу этому этапу я. Как и в Макларене, мы попробуем здесь приехать первыми, на что у нас есть по сути трасса, на которой я спокойно прохожу в третий сегмент, в котором надо квалифицироваться как можно выше, плюс также проехать неплохо третий сегмент. Ну и у нас также Магнус ловит сразу же штраф в 5 позиций на стартовой решетке. Произошел у него контакт с кем-то похоже. Ну и третий сегмент, первая позиция. В принципе, я был этим доволен. Повезло, что боты поехали медленнее, чем во втором и в первом сегменте. Это третий сегмент. Ну и пол позиции отлично. Осталось только сохранить его до первого поворота. И дальше уже на прямых также его защищать. Что, по сути, будет для меня проблемой, поскольку позади меня будет Феррари, Мерседес и Red Bull, самое главное. И на прямых, конечно же, скорости у нас, к сожалению, нету, потому что у нас Хонда, потому что крылья выключены в максимум почти, чтобы была прижимная сила в поворотах и можно было их кое-как быстро проходить. Монако также является самым коротким этапом в календаре Формулы 1, всего лишь 3-3 километра. Но при этом трасса довольно и медленная, потому что, опять же, куча поворотов, она достаточно узкая, поэтому здесь особо не разгонишься, также и зон для обгона по сути нету, проще, как я говорил ранее сказать, где можно опередить, чем где нельзя потому что здесь реально только две зоны, ну, парочку зон, где можно опередить. Стартовая решетка, я на первом месте, второй у нас Себастьян Феттель, третий, Макс Ферстапи, четвертый, Шаликер, пятый, Пьер Гасли, шестой, Юис Хэмсон, седьмой, Вальт Триботес, восьмой, Даниэль Рикерда девятый, Чека Перес и десятый, Карлос Сайнц. Таким образом у нас выглядит топ-10, Магнусон, как у нас и обещалось, получил штраф в 5 позиций за то, что у него пришел какой-то контакт, который, к сожалению, я не увидел. Стратегия у меня была тут расчет на то, что все, кто ехал на софте, они будут ехать на двух пидстопах, как это было в первом сезоне за Маклара, но тут все идет иначе, и игра уже предлагает изначально стратегию софт Medium, и причем Medium очень долго должен был выдержать. Так что патчи дают о себе знать, и игра уже неплохо так изменилась со времен именно первых стартов в F1 2019. Ну и переходим к самому старту. Газ на я срываюсь с места Причем получилось так отлично сорваться, что никто не смог ко мне даже приблизиться То есть поравняться даже И первый поворот я прохожу без проблем И, соответственно, задача уже была сделана Сохранить первую позицию до первого поворота Точнее, после первого поворота Старт с ТВ камеры Феттель довольно плохо стартовал, зачего сразу с ним поравнялся и Ферстаппин И за счет этого Ферстаппин смог в первом же повороте навязать борьбу Фетолю и тем самым обойти его. Позади также у нас бок о бок все проходили первый поворот, но на подъеме уже все выстраивались в ровную линию, поскольку здесь довольно сложно обгонять и есть немаленькая вероятность того, что можно просто банально ошибиться и как себя убить, так и других оппонентов, которые идут позади. Что же, самое главное задача теперь сохранить первую позицию по ходу нескольких первых кругов и пытаться вообще отставить ее, потому что есть прямые, как я говорил, на которых у нее проблемы со скоростью и на которых... Мои оппоненты не побрезгуют меня опередить, есть старт прямая, пусть с немного бесполезным дресом, но она опять же есть, на которой опять же мои оппоненты будут иметь большое преимущество, но по скорости. Ферстаппин на первом же кругу пытается меня опередить, но я тут поступаю, конечно, достаточно грязно, сразу же ему закрываю калитку, из-за чего он ударяет собой отбойник, ломает переднекрыло, и мне это дает возможность просто оторваться. Также я еще не вписался еще в автобусную установку, из-за чего я немного ее срезал. После этого я, как сказал, ехал без каких-то проблем, потому что Ферстапи становился переднее антикрыло, и он сдерживал позади меня пилотом, что, по сути, мне давало возможность уезжать потихоньку от них. После пистопа я еще очень удачно выехал перед группой из трех болидов, которую, если бы я пропустил вперед, то у меня были проблемы, и я бы терял время, потому что перейдить меня было бы только бы в третьем секторе, а весь первый-второй сектор я бы ехал на своем медиуме не терял бы кучу времени и скорее всего бы Льюис вышел бы позади меня, именно прям позади меня, а не позади этой группы, которую ему пришлось потихоньку обходить. Но все-таки впереди у меня также была группа, которая стартала на медиуме и которую надо было обходить, это был Стролл, Норрис и Квят. Со всеми тремя я решил расправиться в одном месте, потому что это самое, по моему мнению, адекватное место для обгона, и это 15-16 поворот, связка этих двух поворотов, которых я без проблем обхожу и Строла, и Нориса, и соответственно уже на следующем кругу обошел и Квята. Конечно, это достаточно опасный обгон, но в принципе все прошло более-менее, только со Стролом у меня произошел небольшой контакт, из-за чего я его, к сожалению, немного выпер, так сказать, с трассы, ну и после Квята я также еще въехал немного в отбойник, но повезло без прокола. После этого я еще и с Гражданом повоевал в том же месте, потому что потихоньку у них темп сдает, их шины тоже сдают, и они потихоньку там будут уже заезжать на пидстоп и менять его там на софт или hard, уже точно не помню, на что они там перешли. После Граждан у меня остался только Сайенс, но он уже пошел после этого на пидстоп. В то же время, пока я всех обгонял впереди, также потихоньку ильюис уже подъезжал ко мне, также он опережал Строла Нориса, но он опережал их еще в 10-11 повороте в автобусной остановке, Который крайне сложно пройти бок о бок, там все время кто-то будет срезать. И, честно, я не знаю, почему этот поворот вообще еще у нас есть в Формуле-1. Как по мне, вот после туннеля можно было бы убрать автобусную остановку и тем самым дать гонщикам возможность сражаться вот на этой небольшой прямой. Попытаться как-то убрать еще и сгиб этот, потому что там иначе он будет образовываться. И все, можно хоть как-то будет воевать с кем-то и пытаться обороняться, ну и плюс еще одну зону ДРС. Потому что Монако это, честно, ну, трасса, где ты смотришь, как кто-то едет за кем-то. И тут уже действительно неважно, какой у тебя болит по большей части, потому что ты можешь просто сдерживать любой болит позади себя. Ну, только на прямых, окей, могут возникнуть проблемы, но в поворотах здесь сложно очень обходить. Льюис меня догнал к 26-му кругу и по итогу начал меня атаковать в том же самом месте на выходе из туннеля. Перед автобусной остановкой. Но вышло это, по сути, как с верстапином. Но я не закрывал так сильно калитку. Льюис почему-то сам поехал в отбойник. Как итог, сломанное переднее антикрыло. И впервые за 30 этапов я увидел виртуальную машину безопасности, Карл. За 30. Серьезно, в первом сезоне у меня не было ни одной виртуальной машины безопасности. Не говоря уже про вообще машину безопасности. Но наконец-то в Монаке я ее увидел. И по поводу этого... Где-то говорилось то, что машина безопасности была переделана в плане того, что она зависела от сложности. Чем легче игра у тебя была, тем чаще она будет выезжать. Чем сложнее, тем она вообще будет реже выезжать, если вообще будет выезжать в принципе. Но виртуальная машина безопасности все-таки есть, оказывается, в этой игре. И может быть в будущем она также будет появляться, а может быть еще и машина безопасности появится, кто его знает. Все-таки это один из главных атрибутов Формулы 1, который должен быть в игре обязательно. А то как-то вот проект в первый сезон за Макларен, даже 4 гонки во втором сезоне, я не увидел ни одной машины безопасности. Хотя в нем были моменты во втором сезоне в Баку, когда Боттл умудрились там столкнуться в третьем повороте, и по итогу там Льюис развернула, и по итогу это образовало небольшое столпотворение из болидов там, шедших позади. Но машины безопасности даже виртуальной не было. Но тут все-таки, я думаю, все у нас будет потихоньку налаживаться. Первое место за мной, второй у нас Шарльклер и третий Вальтреботас. Льюис у нас поехал на пистоп после этого повреждения, тем самым понял еще и резину и поставил самый лучший круг в угонке. Кстати, до момента первого пистопа лучший круг держался за мной. Ну, в принципе, оно и понятно, потому что Фальстахлин сдерживал позади себя весь пелотон и из-за этого никто не мог особо быстро ехать. Монако получилось, в принципе, как обычно, не особо интересное. В 18-й формуле за как я говорил еще в прошлом выпуске в Макларене, этапы 2016 года были просто офигенными. Ну, только уже когда я там за Макларен ездил, был такой себе. Но было просто офигенно. Там аварии были, стопотворения были, вертмашина безопасности выезжала, и, по сути, все было в кашу там перемешано, и весь платон тоже был перемешан. Так что советую посмотреть. Также, ребят, хочу поговорить немного по поводу видео и как они будут выходить. Начиная с сегодняшнего именно с 1 октября, видео будут выходить через день. То есть, они будут сейчас на нечетные дни выпадать. Почему я так делаю? Потому что у меня будет очень мало времени на то, чтобы стримить. Стримы проходят также на YouTube-канале и на Twitch-канале. Советую подписаться на то и на другое. И также на группу ВК, где вывешиваются все анонсы и все новости по поводу канала. Вот. У меня не будет времени, чтобы и стримить, и одновременно монтировать, я буду приходить поздно И, соответственно, иногда я буду стримить Там 4-5 часов И иногда буду сидеть и монтировать все это дело Поэтому это будет как-то так и, Конечно, я думал, что я смогу делать каждый день стримы и видео Но я понимаю, то, что я просто это физически не смогу и не потяну Поэтому, ребят, как-то так По модификациям продолжаем аэродинамику И продолжаем качать устойчивость некоторых элементов А именно коробки двигателя Потому что коробка у меня на этот этап была уже почти кончено, и ей было где-то процент 80, то есть в любой момент могли выпадать передачи, и из-за этого я мог просто начать очень медленно ехать, или Клерва, скорее всего, меня бы смог тогда опередить. На этом, ребят, все, с вами был Вархамер подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч, ребят, пока-пока, и удачи вам.